Говорят, что японские автомобили самые беспроблемные и не капризные. Интересно, это касается всех японцев или только Тойоты? Давайте рассмотрим Mazda 6 второго поколения. Насколько неприхотлив этот зум-зум? Вы на канале «АвтоСтронг» и сейчас увидите подробнейший обзор слабых мест этого автомобиля. Mazda 6 это вам не камри, выглядит смело, стильно и свежо. Ничего скучного в ее внешности нет. Но можно ли годами эксплуатировать этот автомобиль без поломок и дорогих ремонтов? Готовьтесь! Сейчас расскажем обо всех мелочах и больших проблемах Mazda 6. Эта Mazda 6 первого поколения имеет способность к самоутилизации, она ржавеет очень быстро, быстрее и громче, чем Opel. А вот Mazda 6 второго поколения отделалась от ржавого позора предшественницы. Антикоррозийная стойкость кузова у этого автомобиля очень приличная. О появлении ржавчины и интенсивном развитии коррозии не стоит беспокоиться, но пристально осмотреть кузов все-таки стоит, если ржавчины подозрительно много на внешних и внутренних элементах то это верный признак ДТП. Нередко на Mazda 6 появляются проблемы с корректором линз фар. При этом на приборной панели загорается ошибка AFS и, естественно, угол наклона света фар не регулируется по вертикали автоматически. Проблема заключается в выходе из строя датчиков положения кузова, либо обломаны их тяги. Датчики положения кузова находятся на подрамниках и соединены с рычагами подвески. На сегодняшний день на рынке очень много предложений по неоригинальным стальным тягам, взамен оригинальных пластиковых, так и по самим датчикам. Отметим, что датчик положения кузова легко проверить. В его разъеме три пина. На левый пин подаем опорное напряжение в 5 вольт а правый пин соединяем с минусом. Мультиметр соединяем с минусом источника и центральным пином. При вращении штока сигнальное напряжение должно меняться от полувольта до четырех с половиной вольт. На дорестайлинговых Mazda 6 второго поколения противотуманки – это отличная мишень для камней. Противотуманки царапаются и разбиваются. Оригинальная противотуманка стоит $100. Можно поискать не оригинал или БУ – обойдется в два раза дешевле. Дешевле. Также в продаже есть стеклоплафоны по $7 долларов. Их можно переклеить. Задние фонари Mazda 6 со временем начинают потеть изнутри. Это верный признак того, что Вспененные уплотнители позади них устали и начинают пропускать воду, которая может стекать в багажник. Прокладки новые давно не продаются, заменителей нет. Поэтому либо надо их мастерить самостоятельно, либо наращивать старые прокладки силиконом. Мазда 6 второго поколения, как и ее предшественница, может удивить шумом волн. Это шум воды, которая плещется в порогах. Вода туда попадает через верхние дренажи спереди, мимо подкрылков. Вода из порогов должна сливаться через несколько дренажных отверстий. Если не сливается, то значит дренажи закупорены мусором и надо пробить засоры. Из порогов через технологические отверстия вода может попасть под коврик и замочить короб предохранителей, который находится внизу передней левой стойки. Из-за влаги и коррозии в блоке могут появляться ошибки по электрике. Например, может отключиться система стабилизации. Вода в салон может также попасть через уплотнение технологических отверстий в моторном щите, через которые проложены жгуты электропроводки. А вот если вода попала в подполье багажника, то тогда придется снимать бампер и менять расположенные на кузове белые клипсы, либо обмазывать их силиконом. Реже вода попадает в багажник через вентиляционные решетки за боковинами бампера. Пожалуй, нет автомобилей, в которых не переламываются провода в жгуте багажника. Mazda 6 – не исключение. Провода обрываются в местах изгиба, после этого отключаются электронные компоненты то есть может потухнуть подсветка а также может пропасть питание замка багажника после этого багажник не будет открываться. На седанах и лифтбеках Mazda 6 кнопка замка багажника встроена в центральный стоп-сигнал и прикрыта резиновым колпачком. Когда колпачок лопается, в замыкатель контакта попадает влага, и тогда кнопка может срабатывать не с первого раза, а может срабатывать произвольно. Советую не мучиться с ремонтом кнопки, подклеиванием, а лучше сразу купить оригинальную за $33, доллара, либо можно китайскую за $15, и вы надолго Забудете об этой проблеме. Также стоит отметить, что через лопнувший резиновый колпачок и через уплотнение стоп-сигнала в крышку багажника попадает вода. Ограничители дверей Mazda 6 не очень долговечные. Их пластиковые фиксаторы изнашиваются через 8-12 лет эксплуатации, после чего двери, как в нашем случае, начинают скрипеть. Оригинальные ограничители стоят по 25 долларов. Также в продаже есть сменные фиксаторы. Но в любом случае для замены либо обслуживания ограничителей придется снимать дверную карту. Водитель, да и передний пассажир Mazda 6 могут услышать скрип их сидений. В некоторых случаях сиденье может качаться точно так же, как на старой доброй вазовской классике. Вообще инженеры компании Mazda устраняли этот недочет по гарантии, но до сих пор встречаются машины с этой проблемой. Вся суть в том, что в механизме подъема сидений отваливаются шайбы, фиксирующие его к салазкам. После этого втулки одной из четырех опор подъемного механизма выскакивает из салазок и тогда сиденье заваливается на бок и начинает качаться. Обычно сегодня владельцы решают эту проблему кардинально – либо приваривают шайбы ко втулкам, как в нашем случае, либо удаляют втулки из подъемного механизма и на их место ставят болты с самоконтрящимися гайками. Если на панели приборов появилась ошибка по подушкам безопасности, то, скорее всего, дело в плохом контакте в электроразъеме. Надо прочитать ошибку, понять, на какую подушку жалуются ЭБУ, а затем Просто подогнуть контакты фишки электроразъема. Кстати, о приборной панели. Если откорректировать реальный пробег Mazda 6, то нигде, ни в каком блоке он не сохранится. Вот такая благодарная для корректировки машина. Это не совет, а предупреждение. Иногда на панели приборов Mazda 6 загорается индикатор DSC OFF, и вместе с этим блокиратор селектора АКПП срабатывает плохо, то есть не удается сразу переместить селектор из положения паркинг. Проблема заключается в износе выключателя педали тормоза. Он находится сразу над педалью. В этом случае лучше сразу замените его на новый. Он стоит 15 долларов и надолго забудете про эту проблему. При замене выключателя педали тормоза можно увидеть следы сварки либо трещины на кронштейне педали сцепления. Если основание кронштейна треснуло, то педаль перекашивается, нажимается туго и скрипит. Еще на Mazda 6 иногда отключается подогрев сидушки сидений. Обычно это происходит из-за сгорания одной из нитей. В этом случае помогает творческий ремонт нагревательного элемента с разбором сидушки. Ну а если на панели приборов постоянно горит индикатор низкого уровня, жидкости в системе стеклоомывателя, то обычно в этом виноват поплавок датчика – он просто не всплывает и поэтому индикатор постоянно горит. Датчик можно снять, добравшись до бака стеклоомывателя через правый передний подкрылок. Датчик просто выдергивается с дна бака, затем его можно разобрать и почистить поплавок. Умельцы советуют улучшать плавучесть поплавка. Они сверлят одно-два отверстия в пластиковом поплавке, и наполняют его поролоном либо пенопластом. Если Mazda 6 загудит моторчиком печки, то не удивляйтесь. эта болячка не такая уж частая, но известная. Гул происходит из-за трения в подшипнике вентилятора. И добавление смазки не всегда помогает в устранении источника гула. Придется покупать новый вентилятор. Оригинал стоит 180 долларов, но есть много заменителей по 60 баксов. Mazda 6 второго поколения оснащалась тремя бензиновыми четверками, все атмосферные, никаких турбин. Моторы предельно простые и ресурсные. Вообще моторы 1.8 и 2.0 достались этому автомобилю от Mazda 6 первого поколения, а 2.5-литровый вырос из старого 2.3-литрового. Если не экономить на моторном масле, то все эти двигатели без проблем пройдут 500 тысяч километров. А если экономить, то тогда появится Масложер из-за залегших поршневых колец, а также двигатель может провернуть вкладыши. Все эти моторы текут по прокладке клапанной крышки, по сальникам свечных колодцев, а также, кроме двигателя 1.8, по уплотнению соленоидов фазовращателя Реже утечки масла появляются по прокладке теплообменника над масляным фильтром. Также периодически выходят из строя подушки опоры двигателя, особенно правая гидравлическая. Из нее может вытечь просто все масло. Но чаще всего появляются вибрации по кузову, также толчки при смене передач или же при нажатии и отпускании педали акселератора. При износе алюминиевый кронштейн буквально ложится на резиновую опору подушки. Оригинальная подушка стоит 130 долларов. Раз в 50 тысяч придется. Чистить датчики абсолютного давления воздуха и расходомер. Эти средства измерения нагрузки на двигатели есть на каждом 4 бензиновом двигателе Mazda. Также вместе с ними надо почистить и дроссель. Если эти части сильно и быстро загрязняются, то это указывает на засоренность системы вентиляции картерных газов. Во впускных коллекторах этих моторов есть вихревые заслонки, ось которых разбивает посадочные места. После этого ось начинает вибрировать и шелестеть. А вот если выйдет из строя клапан управления актуатором, то тогда заслонки перестанут открываться и мотор начнет задыхаться. Двигатели объемом 2,25 литра оснащены системой изменения длины впускного коллектора. Со временем тяга привода заслонок обламывается, а также может начать барахлить клапан управления актуатором. В этом случае отдача двигателя тоже снижается. В приводе ГРМ используется пластик цепи которые служат примерно 200 тысяч километров отметим что если владелец довел мотор до масложора то имеет смысл сделать легкую капиталку с заменой поршневых колец и обязательным промером цилиндров это обновление обойдется в сумму примерно 700 долларов иногда в этом случае может помочь раскоксовка Иногда в продаже встречаются Mazda 6 2-го поколения с дизельными двигателями. Это, как правило, универсалы, которые были пригнаны из Европы. Двухлитровый турбодизельный мотор достался Mazda 6 2-го поколения от Mazda 6 1 поколения. А с 2010 года его заменили на мотор объемом 2,2 литра. Оба этих турбодизеля неплохие, но требуют решения по части сажевого фильтра, а также внимательное отношение в топливности системе Денса. На оба этих двигателя на нашем канале есть подробнейшие обзоры. Mazda 6 с 1,8-литровым двигателем оснащалась проблемной 5-ступенчатой МКПП, вот как в нашем случае. А все остальные двигатели Mazda работали с 6-ступенчатой механикой. Советуем следить за уровнем масла в этой трансмиссии, потому что оно охотно вытекает через сальники и могут захрустеть синхронизаторы. Двухпедальные Mazda 6 оснащены 5-ступенчатым автоматом FNR5, который был создан инженерами компании Ford. На Mazda 6 второго поколения этот автомат уже пришел без детских болезней. Износ опоры в задней крышке для барабана заднего хода случается редко. Тормозная лента стала выносливее. Этот автомат может пройти более 200 тысяч километров. Главное, меняйте в нем масло каждые 50 тысяч километров и желательно со снятием поддона и заменой фильтра. На Mazda 6 с КПП нередко случается утечка трансмиссионной жидкости, которая попадает в систему охлаждения. Дело в том, что радиатор для охлаждения автомата встроен в нижнюю секцию основного радиатора и погружен в ванну с антифризом. Радиатор к трубкам крепится с помощью резьбовых штуцеров. Штуцеры текут по резьбам, и трансмиссионная жидкость беспрепятственно попадает в антифриз основного радиатора. А вот если штуцер соскочит с ради то тогда антифриз может попасть в трансмиссию. При этом уровень жидкости в расширительном бачке будет, как говорится, под крышечку и с эмульсиями. Появятся пинки и подергивания в работе трансмиссии, а затем и ошибки. В этом случае придется менять основной радиатор и промывать всю систему охлаждения и АКПП. А вот если АКПП серьезно напьется антифризом, то тогда придется менять все фрикционные, потому что фрикционный материал разбухает от гликоля. Более надежное решение для этой проблемы это установка отдельного радиатора для АКПП, который охлаждается воздухом. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронге» есть прекрасное подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим очень классные мотоциклы из Европы в отличном состоянии и с минимальными пробегами, плюс продаем их с полным пакетом документов. Если нужен мотоцикл, обязательно обратитесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности в описании. Что, мы на с 100 и начинаем. При покупке Mazda 6 надо обязательно обратить внимание на состояние рулевой рейки. Симптомы тут понятны. Руль поворачивается с заметным усилием. Если вы владелец Mazda 6, то надо обязательно следить за состоянием пыльников, рулевых тяг. Именно из-за трещин, дырочек и слабого обжима умирают электрические рейки этих машин. Симптомы все о себе дают знать в сырую погоду. Здесь электромотор находится вокруг самой зубчатой реки, а это значит, что через прорехи в пыльниках, особенно в левом пыльнике, вода получает свободный доступ к электромотору и его подшипнику. Если усиление совсем пропало, то коррозия убила и заклинила подшипник ротора. А если усилие работает только в одном направлении, значит вода повредила статор. Иногда электроусилитель периодически отключается, но это лишь начало его конца. Рулевые рейки Mazda 6 на сегодняшний день успешно восстанавливают. В продаже есть подшипник. Также можно посмотреть быушную рулевую рейку на разборке не забудьте обратиться в автостронг с рулевой рейкой mazda6 случается и другая проблема ее симптомы такие усилитель руля работает нормально но машину постоянно тянет вправо причем увод происходит за счет поворота руля либо производительность усилителя снижается или усиление становится неравномерным при вращении руля влево или вправо также электроусилитель руля может самостоятельно вывернуть колеса вправо до упора. Все это указывает на неполадке датчика крутящего момента. Датчик крутящего момента находится над рейкой на рулевом вале. Проблема заключается в появлении трещин в направляющей втулки датчика крутящего момента. Удары околдобины разбивают пластиковую обойму втулки или со временем она просто изнашивается. Можно откалибровать в этом случае рейку, симптомы уйдут, но вскоре появятся вновь. В этом случае придется устанавливать неоригинальный ремкомплект, который стоит 480 долларов. Дело в том, что датчик отдельно от рейки не продает но в продаже появились втулки по 60 долларов и вроде бы с их помощью можно устранить эту проблему для замены втулки придется снимать рулевую рейку Впереди в подвеске Mazda 6 по два поперечных рычага на каждое колесо. Шаровая опора нижнего рычага запомнилась владельцам и сервисменам скрипом, который появлялся уже к пробегу в 50 тысяч километров. Этот скрип не указывает на износ шаровой. Чтобы продлить ей жизнь, умельцы просверливали под шаровой отверстие и ввинчивали туда тавотницу, то есть клапан для подачи густой смазки, смазанный и обслуженный. Таким образом, шаровые ходят долго и бесшумно. Новые рычаги на Mazda 6 стоят дорого – нижний – более $400, долларов, верхний – в пределах $130. Долларов. блоки для этих рычагов можно купить по отдельности только от неоригинальных производителей, но в целом передняя подвеска Mazda 6 служит очень долго. Стойки стабилизатора готовы пройти более 100 тысяч километров. Ресурс стулок скромнее. Задняя четырех рычажка не потребует ремонта до пробега в 150 тысяч километров. Первыми сдаются салинблоки продольных рычагов. Оригинальные салинблоки отдельно от рычагов не существуют, но можно купить отдельно рычаг по цене 80 долларов. Передние ступичные подшипники на Mazda 6 меняли еще по гарантии, так как они оказались слабыми. Если придется менять ступичные подшипники, то учтите, что по размеру они точь-в-точь, -точь, как на Mazda 6 первого поколения. Но на новых подшипниках есть магнитная лента, с помощью которой датчики ABS считывают скорость, поэтому и устанавливать их надо правильно. Наружу стороной с пластиковым пыльником магнитной ленты, иначе будет гореть ошибка ABS. Тормозные суппорты, особенно задние, на многих машинах страдают от попадания влаги и грязи под пыльники направляющих. Советуем осматривать их при каждом ТО, чтобы не попасть на переборку суппортов и на установку ремкомплекта. Ну что, сегодня мы перечислили немало болячек Mazda 6, устранение которых требуется раз в 100 тысяч километров, либо же вообще раз в жизни этого автомобиля. Mazda 6 радует прочным кузовом, неприхотливыми моторами. В общем, это типичный японец, который требует своевременного обслуживания. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите